работать, я, я работаю, я стараюсь, а оно только вот, что два короля и все, и, и, и зависает, тогда буду такие на королей и на королев делать в записи, буду делать в записи, а что делать, вот не знаю, вот не знаю сейчас. У меня здесь показывает все хорошо я смотрю в эфире все хорошо а вот потом мне пишут плохая запись, запись ничего я не записываю девочки это это прямая трансляция если еще сегодня я попробую еще то же самое будет тогда я не буду уже записывать длинные видео не буду выходить видео так что на королей и королев буду делать записи, а чтоб с вами общаться коротенькие, буду делать коротенькие расклады и чтобы общаться с вами. Потому что это не дело. И я свое время трачу, и оно плохо выходит. Вот сейчас я вижу опять то же самое. Не знаю, что за ерунда все хорошо, по, по, по компьютеру тоже смотрю, все хорошо, не тянет у меня ничего, или это что-то зависает э, на ютубе, или и, не, я без понятия, я не знаю. Так, девочки, четыре короля. Первый король мечей, второй король жезлов, третий король пентаклей, четвертый король кубков. Девочки, напишите, пожалуйста, слышно ли? Видно-видно, но слышно или нет? Первый меч его зависло от, э, опять. Наверное, зависло опять. Ну, это, это не серьезно. Не знаю, что это такое. Уже было все хорошо. Уже было все хорошо, и сейчас опять. Такое было у меня уже, что так зависало. И ничего, не знаю, потом само вот прошло, и все. И уже было все хорошо. И вот в четверг, четверг, пятница, и вот эти от четверга, вот эти дни невозможно. Невозможно. Девочки, если кто-то есть, пожалуйста, напишите. Слышно ли? Что за ерунда здравствуйте здравствуйте галина напишите пожалуйста зависает или нет я не знаю что мне делать или продолжать или чтоб я не тратила время зависает видео или нет Вижу, наверное, зависает. Да, наверное, нужно будет записывать на телефон. По-другому невозможно. Так, король мечей. Король мечей. Я не знаю, что это такое. Король мечей, девочки, смотрим на короля мечей. Что у него чувства, мысли и действия мечевого короля? Так, что у него под сердцем? Что у него на сердце? По отношению вас, конечно. По отношению вас. Его мысли, что у него в голове? Его мысли. Что у него на данный момент в голове? Его чувства. Что у него в чувствах? Его чувства. Его действия. Его действия. И есть ли будущее с этим человеком? Какое будущее? И есть ли с этим человеком? Ну, не нравится мне это. Девочки, не слышно, да? Зависло? Зависло, да? Или что такое? Девчонки, напишите, пожалуйста. Делать, я не знаю, что мне делать, елки-палки, или продолжать, или не при продолжать. Что оно зависает. Так, девочки, ну ладно. Ну вы пишите, вы пишите, как что. Так, девчонки, король мечей мы разбираем, что у него на сердце. Что под сердцем? Что у него под сердцем? Девочки, под сердцем у него он хотел бы встречи с вами. Он хочет встретиться, он хочет к вам... Король, Ж... Ой, король Жезлов, Господи. Король Мечевой. Что у него под сердцем? Под сердцем он хочет очень с вами встретиться. Хочет, чтобы вы приехали, или он к вам приехал. Хочет каких-то разговоров, хочет что-то новое вам сказать. Это какая-то новость, какая-то новизна. Хочет вам что-то новенькое сказать. И, конечно, хочет встречи. Что у него на сердце? Он, девочки, борется сам с собой. Он отстаивает свои, э, свои какие-то интересы. Э, вот... Э, он, он хочет на сердце, он на сердце хочет радости в своей жизни, хочет, если э, рабочие отношения, хочет нерабочие, хочет рабочих отношений. Он хочет работать, работать. И сейчас, на данный момент, в, да, в, пошел в работу. У некоторых случаях проиграется, что мужчина немножко такой эгоистический, потому что вышла э, карта «Король мечей», э, «Солнце» и возле солнца пятерка жезлов что всегда он прав он всегда говорит я прав я прав добрый день светочка всегда что он прав вот вот это всегда отстаивает свои интересы но ну, немножко такой эгоист ну в принципе на своем деле работу свою знает он не бездействует не сидит на диване с, с бутылочкой пивка это человек мечевой, но он работает и зарабатывает деньги, и в своем деле он профессионал. Слышно? Хорошо, девчоночки, господи, переживаю, чтоб я не, не говорила и впустую, не знаю. Вот, вот такой, но немножко мужчина вот такой эгоистичный у нас, но хочет встречи, хочет встречи. Что у него, девочки, в голове, в мыслях? Что у него в мыслях? Ой, у него мыслях очень-очень много, как в «Парнишке». Вот «Семерка Кубков» э, мечтает у нас э, «Семерка Кубков», но ни за, ни за, ни, ни за что не берется папажику «Кубков». <coughs> Ну, как ведет себя, как э, э, малолетка, можно сказать. Все, много всего хочет, но ни за что не берется. Много планов, много идей, но чтобы за что-то браться. Куда-то хочет все время куда-то ехать. Что-то что на месте ему не сидится по шестерке мечей. Ну, и, и семерка, семерка кубков. Всегда что-то новое хочет, новое. И вот на месте него не может сидеть куда-то к новым берегам. Может быть, что вы на данный момент на расстоянии. Это может быть тоже, что он бы, здесь нам был и рыцарь, рыцарь Жезлов, что он бы хотел к вам приехать. И здесь карта, это тоже отдаленности карта, шестерка еще, что вы на расстоянии, может быть, планов очень много. Но планы какие-то пустые, очень пустые планы, девочки, очень. Что-то какой-то, пажик, у нас здесь вышел пажик какой-то. Так, в чувствах, что он в чувствах, ну, чувства, ну какие чувства, если здесь смерть? Смерть. Но здесь многие могли разойтись, потому что была вот тайная женщина. Тайная женщина, карта смерти, может быть, карта трансформации у вас, но здесь вышла жрица и королева монет вышла, что э, в чув, чувствах, чувства, ну, э, ну, он считает вас умной женщиной. Очень Он считает так, чтобы ее обнимали, целовали, и она будет этим радоваться. то пошел ты нафиг своими темками, бомками и, и с этим всем. Ей что-то нужно конкретное, она уже готова к чему-то конкретному. Она, она хочет конкретных мыслей, конкретных слов, конкретных разговоров, конкретных тем, что-то вот такое. Эта женщина самодостаточно королева пентаклей а если нет она может жить и без тебя вот такого хорошего ну вот и он какие чувства да у вас, у него самые хорошие чувства он видит он видит что вы женщина на месте какие могут быть чувства ну, все при женщине при, при женщине есть все все умная женщина но смерть или трансформация Давайте здесь еще немножко доберем чувства. Чувства. Девочки, слышно? Как дела? Слышно или нет? Еще в чувствах. Ну, хотелось бы каких-то выяснений, что-то выяснять, что-то вот так, ну, мечевой. Ставить какие-то точки. Он говорит, все, смерть, уже мы разошлись, уже точка, все, холод, я все понял, я все сделал. Да, женщина неплохая, женщина умная. Но что я буду говорить о чувствах, если у нас труба? Все, у нас разорванные отношения. Да, я ее любил, да, еще еще еще, еще что-то есть у меня к ней, были чувства, тройка кубков, было весело, она меня наполняла, была радость, но все, потери, я говорю, потери, мы разошлись, я говорю, что у нас потери, мы эгоистический мужчина там еще у нас вот выпало что борется всегда эгоистичен вот вот такое сейчас посмотрим чувство еще на этих картах чувство чувство мечевого к своей э, женщине которая его смотрит чувство скажите нам пожалуйста на Чувства, холодные чувства, девчонки, холодные чувства, женщина бедная и так, и так возле него, и сяк возле него, а он голову вот, вот такое, какое-то такое, никакое, задрал голову. Слышно меня, девочки? Ну вот, а он задрал вот голову, смотрите, и отворачивается. Женщина ему говорит что-то, женщина, страсть у нее, она хочет, чтобы он ее обнял, чтобы он ее прижал к себе. А вот это оно вот стоит, голову отвернула и какие чувства у этого дурика. Это ж дурик, какие чувства. О, Сван, ну дурик, ну смотрите-ка лицо его. Женщина ему и, и, и так, и объясняет, и что-то может подсказывает, и что-то вот такое, Но ну, ну, а это что оно? А оно какое-то, не знаю, что-то курила или что? Я курил что-то не то. А потом, когда вы уже показали свои, э, свои тоже вот зубки, и он уже все, а чё она опять за мной не бегает, а он уже вот с цветочком пришел, а вам, а вам уже не надо, ты мне больно делаешь. Вот такие чувства. Вот, вот им имеете чувства, вот какие чувства. Жесток мужик, а когда видит, что вы отдаляетесь, тогда он уже... А что случилось? И сам не гам, и кому-то не дам. Вот это вот что-то вот с, с этой песни. Сам не гам, и кому-то не отдам. Так, действия его. Да, он на распуте. Какие действия? Он будет, девочки, он вот такой, как будто вот что меня обидели, я ж был все прав, она в чем-то не права, вот, задрал голову, как вот там, там нам и в чувствах, вот, задр, задрала вот, это, вот эту голову и сидит без трусов. И, и страдает, о, что, в чё я прав, был, она какая-то такая. Вот в двойственности на данный момент будет папажику, он здесь проходит, смотрите, пажик кубков, пажик мечей. Папажику что-то будет вынюхивать, что-то будет узнавать. Или вы с кем-то встречаетесь, или у вас уже есть кто-то. Вот такое, что-то будет, вот такое. Вот такие. И вот в двойственной ситуации он не знает, или двигаться, или, или сидеть на месте. Пажик, Пажик, Пажик, нерешительный мужчина еще. Есть ли будущее с этим мужчиной? Ну, девочки, ну, будущее, я вам хочу сказать, есть. Но он еще что-то не дорос, не знаю. Смотрите на будущее. На будущее, да, девочки, смотрите, звезда, императрица и уже рыцарь. Уже не пажик, а уже рыцарь. Этому мужчин еще нужно дорасти, еще нужно учиться на отношениях. Ну, смотрите, карта на будущее неплохая, девочки. Звезда, императрица и рыцарь. Да, он действительно, он, что он любит вас. Может быть, что он так, если вы не будете выходить на контакт, он себе вот что-то подумает в этой своей голове, в голове в, в, в, в, в, в, этот пажик подумает что-то в голове, и может повзрослеет, что вы, он вас видит, как он пажик, а вы королева Пентакли. Ну, куда там? Ну, смотрите, какая разница, где пажик, где ребенок, а где уже женщина созревшая, что может иметь своего ребенка. Ну, вот ему нужно вот это, какой-то ребенок переросток, ему нужно дорасти хотя бы вот до этого рыцаря. Вот когда будет он рыцарь, а вы уже будете не королева, а вы уже будете императрица. Видите, как вы быстро идете в гору, а как он? А ему до императора... ой ой ой ой ой ой ой, ой, ой, ой. Это только если вы, вы его вытянете, в эти императоры. Ну, он вам э, по судьбе будет, будущее есть, но это где-то вот так может быть, но не сейчас. Э, до года, до года, что можете вы, на следующий год, до года можете что-то там уже, может, он вам предлагать, а еще будет он расти, он шпаж, он, ещё, он ему, нужно, ему нужно многое научиться у вас. Вы у него как учитель, чтобы он, вы королева, а он пажик, хотя бы он дорос до рыцаря. Во, во, вот тогда у вас, но, но есть, есть, смотрите, девочки, э, звезда и э, это императрица ну конечно конечно что есть будущее императрица это жена это жена ну и вы его возьмете в обороты этого мечевого вы возьмете потому что вы вы на, на, на, на, на целую как это эскалейра ой господи с, это, с этим языком по-русски сходом вы не на одну сходку выше вы на целый портал выше где паша где королева и потом он только выйдет в рыцаре а вы уже императрица да куда вы бы его вот так этого мечевого держать еще нужно ему учиться нужно учиться немножко такой эгоистичный он он всегда отстаивает свои интересы что я прав такой на понтах мужик да что ты будешь что ты будешь мне вот там что то говорить я все знаю вот что то такое такое но, в принципе, потом вы можете с него сделать... Но сейчас вы на расстоянии, там карта и говорит. И он такой обиженный. Да что, какие чувства, если у нас уже все, у нас конец. Да ее, да ну ее, да, ну она себя строит, что она вот такая вот королева монет. Ну, конечно, а ты, Пажик, а ты, Пажик. Так, девчоночки... Вот такое, девочки. Сейчас посмотрим. Так, король жезлов. Девочки, слышно? Король жезлов. Король Жезлов. Берем короля Жезлов. Разбираем. Король Жезлов. Так, что у него под сердцем? Что у него на сердце? Что у него на сердце? Девочки, что зависло или... Что у него в мыслях? Что у него в чувствах? действия Ух. и будущее и будущее это берем короля жезлов девочки короля жезлового король жезлов девочки слышно Король Жезлов. Король Жезлов. У него под сердцем, вот, королева монет. Может быть, что жена. Вот. Королева его монет. И на сердце... На сердце какая-то печаль. Какое-то расставание. Хотелось бы встречи. Хотелось бы... Хотелось бы встречи, какая-то печалька на сердце, но вот у него есть королева монет. Может быть, что этот мужчина выйдет как женат. Если вы уверены, что он не женат, тогда он вас видит, что вы возле него, вы его королева монет. А если вы, этот треугольник, ну здесь мне еще не показала треугольник, но возле него есть женщина же королева монет это жена если вы не женаты еще и точно знаете что он свободный тогда это вы он считает вас возле себя это вы. Но если вы на расстоянии, это треугольник, так вот он у него разбито все, он отчаянный, хотел бы встречи, конечно, хотел бы нового начала какого-то, хотел бы приехать, хотел бы увидеться, хотел бы поговорить, ему больно, он страдает, сердце плачет. Что у него в мыслях на данный момент? На данный момент он себя загнал в очень тупик такой конкретный, в тупик конкретный, потому что вел себя как дурак, что-то всегда доказывал, сам себе доказывал, боролся и там, и сям, не знал с кем, а загнал себя в такую же что не знает, как из нее выбраться, потому что поступил по-дурацки. У него это все в голове крутится, вертится, почему я так сделал. Нужно сейчас что-то делать. Нужно обнуляться, начинать все сначала. Нужно обнуляться и начинать все сначала. У него такие мысли. Я вел себя как дурак, потому что я женат. Вот, девочки. Здесь мужчина женат. Здесь мужчина женат. Я вел себя, як дурак. Я загнал себя в огромный тупик. Я хотел что-то доказать. А теперь я в полной, в полной катастрофе. <coughs> потому что я женат. Да. чувство к женщине, которая тебя смотрит. Она моя, она моя женщина. Я знаю, что она, она мне по судьбе. Меня к ней очень тянет. Я не могу без нее. Она красивая, сексуальная, страстная. Но я, но, но я женат. Вот. Вот у мыслях. Я глупец, я женат. Я попал. Здесь, девочки, э, треугольник. А в чувствах он любит другую женщину королеву жезлов, и она ему по судьбе, суд, высшие, высшие арканы, суд и дьявол, она мне, эта женщина, по судьбе, я не могу без нее, я не могу без нее, и там, и там у нас вышло, я загнал сам себя в клетку, я не знал, что так получится, я вел себя как дурак, я женатый мужчина, и здесь я, за, я за, загнан в клетку, я загнан в клетку. Я не могу. Я вижу, это эта женщина мне по судьбе. Я не могу без нее. Она мне по судьбе. Да, девочки, еще чувство. Я вою на Луну. Я не могу. Ну да, девочки, здесь суд. Вам вы не могли не встретиться. Это свыше вам. Это, это, это встреча вам свыше, много арканов вышло старших, на ваши чувства, три аркана вы вышли и три аркана э, высших, это суд, дьявол и луна. Это ваша женская судьба. Он вам, по, он вам по судьбе. Это ваша женская судьба. Две карты судьбоносных. Это высший суд и луна. Он вам по судьбе. В чувствах он воет, он не может, он не может, он ночью спать не может. Вы ему снитесь. У него, у него жар, он болеет. Он болеет, он сидит и болеет, он сидит и думает, что мне делать, что мне делать, что мне делать, что мне делать. Я хочу быть с ней, я хочу с ней иметь семью, девочки. Вот такое. Дети. Дети, но у него есть тайная женщина. Что у него с женой? Дети. Но у него есть тайная женщина, которую он любит. И он нервный, он хочет к этой женщине. Он нервничает, он хочет к этой тайной женщине. Он хочет, он себя чувствует одиноким. одиноким. Он хочет к ней, он хочет к этой второй девочке-женщине. Он хочет к этой второй женщине чувство, чувство мужчины к женщине, которая его смотрит. Чувства. Она на меня, я думаю, что она на меня обиделась, но я ее очень люблю. Я хочу ее на руках носить, я хочу к себе прижимать, девочки. Я ее люблю, я хочу ее на руках носить, я хочу ее к себе при, прижимать. Вот, девчонки, он любит вас. Да, я хочу смотреть на нее, я хочу на чувства, я хочу на нее смотреть. Пусть она бы даже и спала, ну, чтобы только на нее посмотреть. Да, ну здесь, да, здесь любовь конкретная. Туз, я хочу нового начала, я хочу начать все заново. Я в отшельниках, я, я, я чувствую себя одиноким. Я чувствую себя одиноким. Без нее, да, девочки. Здесь его, его действия, девочки, он сейчас на выборе, он сейчас в двойственной ситуации. Но действия, он хочет с вами семью, вы его любимая женщина. Он хочет с вами семью. Действия по отношению женщины, которая меня смотрит. Вы его любимая любимая женщина. Он сейчас двойственная ситуации но он уже ее держит на балансе они уже не качели туда-сюда он может удержать эту ситуацию он держит эту ситуацию он может удержать но он хочет семьи с вами вы его любимая женщина и он хочет с вами семью есть ли будущее с этим мужчиной девочки смотрите смотрите смерть тройка мечей и карта мир есть ли будущее с этим мужчиной пятерка мечей это обман обман он обманул женщину это обман и было вот завершение было Смерть, конец, разорванные отношения. все Но карта мира говорит, что может все-таки быть новое начало. Может быть, просто вот эта ситуация. Он посидит в отшельниках, что нам было, подумает, удержит эту ситуацию, подумает, что ему, кто ему дорог. И может пройти это. он Он сейчас в отшельниках и в трансформации. В отшельниках и в трансформации он сейчас. Но карта мир говорит, что может быть, может, может быть новое начало, девчонки. Карта говорит, что может быть возобновление, потому что мужчина очень вас любит. Он справится с, этим, с, с этой ситуацией, опять туз монет. Да, может быть, может быть, что он разберется, новая любовь, может быть, что он вот разберется в этих своих отношениях, и новое, новое, и что будет по-новому, что будет радость, будет вот это, потому что я влюблен. Есть огромная возможность на будущее, что действительно, действительно вы можете, он сейчас себе все решит, что он поймет, кто вы для него, что вы для него. И может быть такое, что девочки, что он выберет не семью. Не семью выбор выберет сейчас он да он понимает что я наделал что он не знал что вы что он влюбится в любовницу он думал что это просто такая будет связь и все он не знал что что будет такой капец даже не капец а звездец он не знал что попадет конкретно он не знал что попадет конкретно а здесь мужик попал по самые помидоры, влюбился, а здесь влюбился. Так, девчонки, король пентаклей, король пентаклей. Девочки, пишите, слышно или нет, вы меня слышите хотя бы, напишите что-то. не пишите наверное зависло наверное не слышно да никто не пишет наверное не слышно так что на сердце в короля монет что на сердце в короля монет под сердцем и что на сердце что на сердце что в планах, что в голове у него крутится, что в чувствах, что в чувствах, что в действии будущего с этим человеком. Девочки, напишите что-то, напишите, слышно меня или нет. Наверное, и не слышно. Ладно, что на сердце? Новая жизнь, колесо, колесо, новая, новая жизнь, новая удача, новый. Потому что было, да, колесо, карта, Мир король у нас монет сердце тяжело ему вот колесо фортуны и карта мир он говорит может меня уже наконец выведет с этой ситуации потому что было больно кто-то влазил в его жизнь кто-то он страдал он говорит сердце мне обливалось кровью вот в его планах в его планах выяснить в чем проблема куда-то хочет ехать, что-то его движет вперед. Ну вот там и восьмерками жезлов была, что хочет слышно. Хорошо, огромное вам спасибо, что вы отписались. Так, что-то ему, этому королю монет, что-то вот куда-то ехать хочет, куда-то переезжать, начинать все заново. Он разочаровался вообще в жизни, он хотел бы выяснить, почему это с ним такое случилось, за что, за что это мне, за что, а что такое» что такое у тебя что за проблемы такие у тебя что ты он он ничего не говорит только двигаться куда-то хочет хочет э, изменить свою судьбу хочет просто задает себе э, вопросы почему это со мной случилось почему что фортуны я хочу двигаться вперед я хочу идти вперед я не хочу стоять на месте я разочаровался был в жизни. Со мной поступили не, не так, как должно было быть. Со мной не так поступили, как я ожидал этого. Что такое у тебя? Я сейчас в отшельниках сижу, я сейчас одинок, я все понимаю, я очень, да, он, девочки, очень умный человек, он сейчас одинок, он сейчас в отшельниках, он все это переваривает, все это анализирует, говорит, что во всем он прав правосудие картовоз что во всем он, он говорит я все сижу я все анализирую я все понимаю все ж таки я был прав по справедливости я справедлив я был прав я был прав но ничего я сильный но но здесь тоже может быть что была семья Ну да, в чувствах, чувств никаких нет. Чувства разбиты. Никаких чувств нет. Был обман, предательство, э -э разрыв, карта смерти. Э -э вот, обман, предательство, ложь, воровство, все, что не хочешь. Смерть. Никаких чувств вообще нет. Нет чувств никаких. Закончили чувства. За что? Это или может женщина изменила, или что, потому что мужик очень... Да. Здесь проиграется, что женщины, женщина изменила, наш, нашла, да, за что мне, она разрушила наше дерево жизни, потому я это говорила, может быть, жена, она, она разрушила наше, наше древо жизни, я надеялся, что у нас, у нас хорошая семья, что мы друг друга понимаем, жаль только детей, если есть дети, жаль только детей. Но вот такое. А ложь, обман, предательство, никаких чувств нет у меня к ней. Да. Она себя ведет как. Ну, не хочу обижать никого. Она себя ведет не как императрица. Она целую жизнь мной манипулировала. Не хочу, девочки, здесь он так говорит, что она себя ведет не так, как я, а не так, как императрица. Я устал, я устал. Она, она, она манипулировала целую, целую жизнь, но, меня, но я ее люблю. Но я е люб... люблю, вс-таки я е люблю, и я бы хотел, я хотел, мне не, не... не высточает е. Мне е не высточает. Она ведьма, она ведьма, она что-то мне сделала. Я не могу без нее. Я ее люблю. Я хотел бы е увидеть. Я жду, я жду. Я хотел, да, девочки, действие. я хочу к ней. Она не права или я прав, я прав, он говорит. Она мне разбила сердце, она вот такая, что-то он на вас гонит очень, потому что она ведьма, она ведьма, она что-то мне поделала, вот, а я люблю ее, я люблю и я хочу к ней, не знаю, но здесь... Ну, возле него не выпало, что другая женщина. Он о вас так говорит. Потому что здесь вышла императрица и потом королева Жезлов. И королева Жезлов и маг. Что он говорит? Разбитое сердце, у нас все кончено. Вот не разбитое сердце, семерка мечей. Обман, ложь, предательство, все, конец нашим отношениям с кем, с моей женой, с моей императрицей. Почему? Потому что она себя королева, королева Жезлов, потому что она себя не так ведет, как полагается императрице. Она манипулировала мной целую жизнь. Она как магией, королева Жезлов и маг. Она магией занимается. Вот она такая ведьма, она меня к себе привязала, а я не могу без нее, я ее люблю. Меня тянет к ней по дьяволу, я не... она что-то мне сделала. Она мне что-то сделала. Есть ли будущее? Ну, встреча будет, девочки. Встреча будет по колеснице. И вот-вот будет, потому что он любит вас. Но будущее. Двойка мечей и луна двойственная ситуация опять будет ложь обман предательство, но встреча будет встречи вам не избежать до да, встречи вам не избежать но ничего хорошего выяснения ситуации будет а, и, а, и будет опять ну любовь есть между вами любовь есть но будет вранье, ложь, ложь, обман, предательство, выяснение ситуации. Вот такое, если встреча в будущем, будет встреча, и вот-вот будет встреча, вы встретитесь, но будете выяснять, опять будете выяснять какие-то отношения. Так, чувства еще, какие чувства у него к вам? В отшельниках опять он, отшельник, отшельник. Но у него страсть к вам, он хочет вас страстно. Страсть. У него страсть к вам. Встречи, хочет встречи, хочет с вами поговорить, хочет с вами... но вы что-то охладели, вы, вы охладели. у него есть еще страсть, или он вам изменил, но он говорит о вас, что вы, вы, она не вела себя как надо, моя жена, она ведьма, ну а здесь эти чувства, чувства карты показывают, что вы охладели к нему, он к вам страстью пылает, а вы охладели к нему, ну вот такое, девочки, что-то вот такое. Здесь что-то женщина, или женщина, может, появился в женщины другой мужчина, или что, и она охладела к нему. не знаю, ну, что-то вот такое. Так, девочки, король кубков, король кубка, давайте будем смотреть короля кубков, что у него. король кубков, король кубков, король кубков. король кубков что у него под... что у него на сердце что у него в голове о мыслях что у него в мыслях в голове Ой, ой, карта что-то. Что у него в чувствах? Что у него в чувствах? Какое? Так, что у него под сердцем? Да, десятка мечей. Страдает мужчина. Десятка мечей. Десятка мечей у него. Фух. Развод с женой. Здесь конкретно. Точка. Развод с женой, девочки. Да, это да. Король кубков разбираем. Десятка мечей. Все. Конец. Чему конец? Я свободный. Между нами конец. Развод с моей женой. десятка мечей смерть правосудие и императрица по-другому здесь девочки не протрактуешь конец бесповоротный бесповоротный конец здесь мужчина женат Подлежит. вот такое девчонки здесь в мыслях я я уже устал я устал, у меня было много планов, я устал бороться, я не хочу, я сам себя загнал, вот восьмерку мечей, у меня даже какие-то страхи, я себя связал по рукам и, и ногам, я не могу уже больше так жить, я хочу что-то новое, у меня много планов на, на что-то новое, но никогда у меня, у него мыслях, никогда что-то у меня не получается, я что-то загнал себя в такую ситуацию, я не могу выпут, выпутаться с этого. Я всегда, у меня какие-то э, жутики, страхи, я не знаю, что, ну, что-то с мужчиной, с головой, как психика что-то, какой-то такой, не знает, что, что ему нужно. Девочки, смотрите, древо жизни колесница и жрица, чувство, и строит с ней свой род. Карта рода, древо жизни. Древо жизни, карта рода. Я хочу уже приехать к свои чувства. Я не могу. Я хочу к своей тайной женщине. Я я хочу строить род. Здесь точка, здесь с женой точка, здесь сто процентов. Потому что ну вы видите карты, по-другому не, по не прочитаешь. По-другому не прочитаешь. «Десятка мечей», «Смерть», «Справедливость» и «Императрица». Точка, все, бесповоротные, развод, развод. Я один, у меня много планов, мне надоело, я загнал себя, я загнал себя вот этот шар, я не знал, как с него выкарабкаться, мужик был, может, и заврался, у него было много планов, он отбивался всегда, что-то от того, вот, всегда что-то лгал, всегда говорил, что он прав, ну, загнал себя в полный тупик такой, что не мог выбраться уже, ну, и вот... Обманывал и одну, и другую, но вот жена, или жена поставила точку, или он уже разобрался, и, ну, здесь развод конкретный, и он говорит, я хочу, я хочу к своей тайной женщине, я хочу с ней строить, строить... Свой род, с ней строить свой дом, свой род, с ней начинать новую жизнь. Я хочу, я хочу, чтоб, я хочу преподнести ей подарок. Я хочу приехать и, приехать и преподнести ей подарок, что я хочу быть с ней. Я хочу наслаждаться вместе с ней жизнью. Я хочу изобилию вместе с ней. С ней. Я хочу, чтобы она мне еще родила детей. Я ее люблю без ума. Я хочу, чтобы она стала моей женой. Девочки, да. Но здесь другую женщину мужик любит. Так, вот, действия. Действия, девочки. Сила, тройка кубков и десятка кубков. Ну, без слов. Он к вам приедет, он будет предлагать вам руку и сердце. Он хочет семью с вами. Вот то, что я только что в чувствах. Он это то же самое сказал только что в чувствах. Он хочет с вами семью, он хочет помолки, он хочет с вами жить, он хочет с вами работать, потому что вы его вот так, вот так держите, вот так. Он аж радуется, когда вы его вот так ласкаете, и он вот глаза даже, будет глаза и, и улыбочка, он вот, да, да, вот, вот ты меня взяла, вы его вот так взяли, прям, Прям на него сели и сидите ему на шее уже. Вы его притянули к себе, и он хочет, он не может, он не может, он хочет быть с вами. Какие действия? Приедет к вам, вот, вот, приедет на, на мотоцикле, девочки, на мотоцикле, ждите, если будет. Знаете, что это он? Так, будущее. Будущее, сейчас немножечко печалька, сейчас немножко печалька, разочарование у вас, у вас, вы разочаровались, но он придет, его он скажет, все хорошо, вы победили, вы победили, новая жизнь, новое рождение, рождение новой семьи, рождение детей, если возможно, есть возможность еще. Вот такое будущее есть здесь, конечно. А рыцарь Жезлов, да. Ему надоело обманывать, ему надоело обманывать, вот это случилось, он говорит, мне надоело уже было обманывать, мне надоело было уже что-то скрывать, мне надоело было играть дурачка, я всегда ждал, всегда боялся, всегда этому, а сейчас я новый, я сейчас свободный, я хочу свою любимую женщину, рыцарь Жезлов, у меня страсть к ней. Я хочу новой жизни. Я готов к новой жизни. Да. Было, было много. Ложь, обман, предательство, треугольник. Измены, было разочарование. Да, было много. Но все, все уже новая жизнь. Уже было, были стабильные. И к жене, и к любовнице ходил. И к жене вот такое было... Манипулировал, он говорит: Я манипулировал, я и туда, и туда бегал, и, и там отга... врал, и там врал вр... вр... вр... и себя загнал в... в жопу. В жопу себя загнал. Ну, теперь все, я теперь свободный, я все ж таки я решил. Я хочу к своей тайной женщине, потому что она моя самая дорогая, самая любимая. Я только хочу быть с ней. Ну, я хочу быть ее мужем. Ну, девочки, ну, вот такое. Ну, ну вот такое. Ну, как ни крути, как не верти. Ну, вот что карты... Какая карта выпадает, и я должна это сказать, я это вам говорю. Ну, вот, ну, вот как-то так, девчонки. Вот как-то так у нас здесь проигралась... Так, девочки, вот такие у нас были сегодня короли. Все могут короли. Так, что там у нас у меня Ибрагима, Галине? И знает ли Ибрагим родственники о Галине? Заранее благодарю. Ну там я вам уже говорила, он хотел бы познакомить. Он хотел бы познакомить. Я уже вам этот вопрос раскрывала, что да, он хотел бы встретиться с вами, познакомиться с вашим обществом, познакомить вас своим обществом. Ну как они могут, могут знать, если... Так, какие мысли Ибрагима Галини на сегодня? Какие мысли Ибрагима? Какие мысли Ибрагима Галини сегодня? Какие мысли Ибрагима сегодня? Что вы его звезда, он хочет встретиться, но не да, что вы его звезда, он хочет встречи, но думает, что никогда эта встреча не произойдет, что очень далеко, долго ждать. Хочет радости с вами, хочет веселья. Вы его звезда, он хочет с вами Паш Жезлов, Он хочет с вами встречи чтоб наконец она состоялась потому что вы его судьба вы его звезда он тройка пентаклей он хочет с вами веселиться он хочет с вами может даже предложить вам руку и сердце тройка пенталь тройка пентаклей тоже за это говорит так а знают ли его родственники что у него есть галина знают ли родственники что у него есть галина Да, знают, и он им сказал, что он даже хочет на вас жениться. Они уже знают. Вот, карта мир и четверка жезлов. Карта мир и четверка жезлов. Да, знают, и он даже сказал, что он бы хотел жениться на вас. Что если вы встретитесь, он вас... Вот там и выходило, что он хочет вас представить и общество. Я ему говорила, может, хочет свадьбу или что. Я уже вам расклад делала такой. Конечно, хочет встречи, хочет встречи. Ну но... так, там кто-то еще, я, наверное, пропустила кого-то. Сейчас, сейчас. Так, так, здравствуйте. Очень хорошо слышно, но иногда зависает. Любонька, добрый день. Слышно. Продолжать расклад. Светлана, Светлана, Светлана. Мой Саня проявился два дня назад но с целью расстаться со мной у него жена в другом городе я не знала Любонька, это конец отношения с ним да посмотрите пожалуйста так александр и светлана александр и светлана александр и светлана что в Александре на данный момент, давай посмотрим, что в Александра на данный момент. Что там на данный момент в Александре? Что на данный момент в Александре? Что на данный момент в Александре? Александр и Светлана, что на данный момент, что на данный момент у Александра? Он, да, ну он, он сейчас вот что-то от, отбивается, семерка жезлов, тройка жезлов и луна, что-то доказывает кому-то, что-то, Луна что-то обманывает, что-то в заблуждениях и сам в заблуждениях, сам не знает и кого-то обманывает и сам не знает, что он хочет и вы у него перед глазами и уставит защиту, чтобы никто к нему не подходил, ведет себя как глупый мальчишка, как дурак. Больше сейчас в работу пошел, чтобы забыться и, и в семью, в работу забыться и в семью, чтобы все забыть, чтоб все забыть, но все равно в голове помутнение. Ушел в работу восьмерка пентаклей, десятка пентаклей и в семью. Он себя, он говорит, я ввел себя как дурак. Так, а есть ли у тебя чувства? Есть ли чувства у тебя к Светлане? Александр, есть ли чувство у тебя к Светлане? Есть ли чувства у тебя к Светлане? Ну, он на выборе сейчас, девочки, влюблённый. Здесь треугольник. Ой, здесь треугольник, поэтому и луна вышла там выше. Светлана, вот, он в треугольнике. И вот королева Жезлов, и он не знает, он нервничает очень сейчас. Он не знает, он запутался, он на выборе. Он на выборе. Он не знает, или ему оставаться в семье, или ему идти. Он Вы, наверное, здесь проигрываетесь, как королева жезлов. Что красиво. У меня есть женщина красивая, стройная. С ней очень весело, очень красиво очень сексуально и вот он сидит и там луна выет на луну и вот взялся вот так и думает что мне делать или оставаться в семье или идти к этой женщине которая меня заводит в новые чувства которая вот королева она как будто ведьмочка она меня так заворожила она меня так приворожила что я не могу я не могу удержаться. Его тянет к вам. Его тянет к вам. И очень нервничает сейчас. Очень нервничает. Такой на взрыве. Пятерка жезлов, шестерка мечей, девочки, Свет. У него вот такие перепалки. Перепалки с женой. Ну, войны нет. Нет. Войны нет, но такие перепалки, ну, неспокойная ситуация может быть такое, что он даже и хлопнет дверью и уйдет. Вот, например, ссора произошла, какая-то вспышка, и он может хлопнуть дверью и уйти. Ну, вот такое, уйти, потом прийти опять, ну, ничего там хорошего. Он говорит, вот моя пара, вот моя пара. Я король Жезлов, а она моя королева Жезлов, другая женщина. Вот, она, я, я только другую женщину вижу вместе с ней, вместе, вместо, ой, вместе с собой, она, она сильная. Ну вот, я не знаю, а есть ли будущее с Александром? На данный момент двойственная ситуация. На данный момент зависшая ситуация. Это тайна. На данный момент нет. Нужно, почему? Потому что нужно будет делать выбор, развестись. Нужно будет по справедливости. А после, если будет, наверное, там уже может и есть какая-то, какая-то, какой-то разговор о, о, о разводе. Потому что вот выпала карта. Нужно развестись. Чтобы было будущее, нужно ему по справедливости развестись. вот И тогда будет свадьба. Вот такое. Но ну, ничего, посмотрим еще в другой день, что там скажут. Каждый... Так, так это я ответила мысли ибрагима слышно ольга сегодня не задаю никаких вопросов думаю за день ничего не поменялось но все равно смотрю ваши расклады черпаю полезную информацию оля можно может даже поменяться за одну минуту это жизнь может, вот вчера он злился, а через полчаса, может, уже все, я умираю, я хочу к ней. Вы не правы, да, раскладывай себе, смотрите, успокаивайтесь, берите что-то для себя полезное, и все. А мысли меняются. Так, классный расклад а подарочек хочется в виде колечко обручально. <смех> ну да. Так, здравствуйте. Посмотрите, пожалуйста, Вячеслав и Наталья. Будут ли отношения? Какая перспектива? Так, Вячеслав и Наталья. Вячеслав и Наталья. Вячеслав и Наталья. Есть ли чувство Вячеслава к Наталье? Есть ли чувство Вячеслава к Наталье? Есть ли чувство? Есть ли чувство? Есть ли чувство? Вячеслава к Наталье? Ну да, вы его звезда. Но он сейчас что-то одинок, что такое в отшельниках что-то одинок, но как по отношению он думает, что вы ему по судьбе вы его звезда, но в отшельниках что-то, он в работе, может где-то он за границей или что где-то работает в отшельниках один на данный момент один и вы его звездочка небесная и ну и сейчас работает, трудится, может на свадьбу деньги зарабатывает или что ну вот что-то такое. Ну, конечно, любит, конечно, любит, конечно, любит двойка кубков. Карта ожидания, хочет приехать, хочет встретиться, вот, хочет приехать, хочет встретиться с какой-то новостью или с подарком каким-то. Ну, пока на данный момент ситуация что-то в подвисшем состоянии. Но хочет очень приехать очень и тут скоро увидитесь подождите подождите немножечко не спешите и все будет хорошо у вас вы что-то уже разочаровываете что-то не доверяете ему ну вот солнце будет все хорошо конечно будет свадьба так девчонки ну Ну, Светлана, видите, ну вот Жезловый, он вас видит как Жезлова, и он говорит, он страдает, он страдает, и в семье там нет любви. Там нет любви, они, они всегда спорят, он может их лопнуть дверью и уйти, поскандалили, ушел, ну вот так, ну все держит под контролем. Ну и выпал он сразу, я люблю вот эту женщину, даму Жезловую, и, и, и она меня... Она меня она меня заворожила, как будто меня тянет к ней. Она красива, она хороша, она сексуальна. И сразу через два, два дня опять посмотрим. Пусть он утихомирится. Пусть он себе, пусть он себе посидит такой немножечко в отшельниках и разберется конкретно. И там швам выходило, Там будет развод. Скорее всего, будет развод. Как завтра пройдет встреча с романом а как вас звать как мне спросить роман с кем должен встретиться королева жезлов с романом говорите как вас звать королева жезлов Вы, Светочка, подождите, подождите, пусть это все успокоится. Если он к вам пришел, значит, его, он страдал. Я тогда вам говорила, он страдал, он мучается, он страдает, поэтому вас, его тянет к вам, поэтому он пришел, но уже вам признался, признался, что вот такая ситуация. Ну, а вы теперь, пусть оно это все устаканится, пусть он выберет. Так, девочки, еще вопросы. Ну, так и карта выпала, что вы на расстоянии, что он где-то, он хочет приехать к вам, что он где-то или на работе, или что работой занят. Так, девочки, есть вопросы еще? Девчонки, кто новенький, я вам благодарна, что вы зашли на мой канал. От вас лайки, не забывайте. Я вот сегодня много-много вопро вопросов отвечала на вопросы. А вижу лайков только три. Три лайка. Ну, девочки, это ж не серьезно. Какая у нас перспектива? Я вам только что говорила. Наталья, надо было слушать. Перемотайте. Я вам только что говорила. Он будет вашим мужем. Я только что вам говорила в раскладе. Я вам делала расклад. что зверка там была жезлов. Вы умеете слушать, девочки. Вы не только забегаете, когда уже конец, чтобы спросить, спросить вопрос. Смотрите тоже расклады. В раскладах я все рассказываю. Вы можете подобрать себе, выбрать свой вариант. Вот короли сегодня были. Нужно было выбрать короля и посмотреть ситуацию только ну отвечаю уже на вопросы вы даже вопрос невозможно не можете послушать потому что вы не уважны и вы два раза меня задаете а что у нас будет а что он услуг ну, слушайте так девочки есть у кого-то еще вопросы <coughs> нет ну, тогда будем заканчивать, девочки, хорошо, что дала с вами поговорить, сделать расклад. Немножко тянуло, но хорошо, что, ну, наверное, я буду вот такие большие расклады, не буду делать уже. Не знаю, может, прорвет опять, потому что уже это было. Когда-то уже это было тоже две недели вот так вот, вот так зависало. И потом само. Все было хорошо, уже две недели было все хорошо, ничего не зависало, ни ничего, прелесть было. Ну вот, в четверг что-то начало, что такое. Так, да, девочки, хорошо, удачи вам, девчонки, огромное вам спасибо за ваши лайки, что вы благодарите за мой, меня за мой труд. И вам удачи, девчонки. Удачи вам во всем. До новых встреч.